Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 600 мм и длиной базы стандарт 1450 Наш одноклубник Артем забирает его сам. Букс поедет у нас в Архангельскую область, поселок Карпогоры. Артем занимается рыбалкой, охотой. Будет нам рисовать видео, фото. Буксировщик он взял с модулем толкач, то есть можно будет управлять буксировщиком в сидячем положении. Модуль толкач у нас уже идет обновленный. На модуле у нас присутствует амортизатор, лобовое стекло от ветра. Будем ждать от Артема отзыв. Всем спасибо. Пока.